Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за мной я, Серый Кролик. Ну вот сегодня будет у нас необычное видео. Вот такие у нас помощницы. И вот такие гробузы. Наша задача так, где? Я... Курик, дуйте отсюда. Софья, не подласьте топор. Нельзя, топор. Открываем бизнес. Сейчас семечки выберем, высушим, упакуем. Так, дети, отдадите Упакуем пакетики и займемся незаконной предпринимательской деятельностью. Будем продавать семена загрузов. Как раз здесь два сорта: это кормовые, это обыкновенные. Оп, о, практически из себя Ага. Ой-ой-ой-ой! А. Сейчас, я щеку его! Ульяна уже миску взяла. О, купаться можно! Если как раз тебя посадить, вот, плавать можно! Красота! Так, дети, собираем себе на что? На мороженое! Всё, ой, она уже знает! О! Она <с уже знает, она уже убирала! Работенка на вечер. Все, собирайте все семечки туда. Вот такие у нас вечерние будни. Иди собирай, что ты снимаешь. Ну, давай, хватай что-нибудь. Скорее. Скорее хватай. Что, прилепла к пальцам? А, а все носит, все подряд Что попало, Софья? Что? Что успели, то успели Вау, вау, вау, все, давай забирай твою тарелку Куда? Ну, я думаю, за 2 минутки они, конечно же, не справятся это все брать. А вот минут за 25, я уверен, что они сделают это. У горбузы потом мы это все сварим, конечно же, свиням. Семечки, конечно же, для себя, потому что порядка 6-10 соток будем садить в следующем году горбузов. Синок у нас достаточное количество, так что горбузы, это дешевый корм. Вот такой у нас вечер. Замечательный Сидать сельские разных сортов Белые, прозрачные Все, Иди собирай, а не на меня тут смотри. Повзи, собирай семечки. Да, собирай семечки. Да. На да. Ты... Нашла семечку, ползи. Ну, такие гладенькие, беленькие. Такие, кажется, не было. Латенькие. Веленькие. Ну, обычно такие владенькие, а эти такие влатенькие. Вот, друзья, прошло еще 15 минут, все еще собирают. Ну, затягивать, конечно, видео не будем. С левой стороны кот, дети с женкой. Вот такая кухня у нас. Все простенькое, без всяких понтов. Тише, все, тише. Не надо. Ну, а тогда пошли спальни, прихожки и все остальное. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр данного ролика. Вы же извините, что кроликов нет, потому что на улице уже темно. темно. Подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях данным роликом. Всем счастья, здоровья и благополучия. Всем пока!